Я понял, что это идеально, пора Да Узнаем, узнаем, что получилось. Эстетика, друзья, привет! Сегодня разберем ошибки Игоря Вайтенко в наборе массы в его моде медведя, рациона медведя. Почему он так много раз пытался и, казалось бы, всего лишь 85 килограмм, но не все так просто. И поверьте мне, в этом видео вы, скорее всего, узнаете себя. Те, кто пытался тоже набрать, но не получалось, сделаю его максимально полезным, максимально с респектом. Погнали! Ибо сегодня я покажу все приемы пищи. Для массонабора и в перерывах между приемами мы поговорим о трех китах массонабора. Это сон, это опять же питание и это тренировки. Вообще для начала, что нам нужно, чтобы построить мышцы? Четыре фактора. Первое, это энергия для того, чтобы, собственно, мышцы строить. Второе, это вода для того, чтобы было, опять же, из чего строить. Третье, из чего строить аминокислоты, а.к.а. белок. И четвертый фактор, это, конечно же, восстановление. Достаточное количество сна, режим, в общих словах, анаболический индекс. То, что позволяет нашему организму строить. Значит, становится больше. И мне кажется, я понял, я понял секрет. Набора. На самом деле, секрет набора максимально прост. То же самое, как и в похудении, то же самое, как и в бизнесе, на работе, в учебе, в карьере, везде, где только может быть. Это постоянство, друзья. Для того, чтобы... Круто набрать, для того, чтобы круто просушиться и, в принципе, достичь цели, тебе нужно от дня в день делать какие-то шаги на пути к твоей цели, на пути к твоей задаче. Нужно сделать четкий план и четко ему следовать, без каких-либо косяков. И, как вы поняли, если Игорь где-то что-то не набрал, значит, все-таки косяки в его плане были, потому что, исходя из этого видео, которое мы сейчас посмотрим, да, я просто буду брать отрезки и давать фидбэк, он знает, о чем говорит, он знает, как набрать, он вообще много чего знает, он крутой чувак, но... Почему сам этого не сделал, вот как раз таки сегодня мы это разберем, так что не повторяйте его ошибок. Потому что если ты делаешь свой завтрак, к примеру, в 11, в следующий прием пищи будет в 3-4, и дальше в 6-7, и ЗН 3 приема. На самом деле, для того, чтобы оптимизировать рост мышечной ткани, нужно 5 приемов пищи, равно удаленных друг от друга по времени в течение дня. Это объясняется, что таким образом мы достигаем максимальный синтез белка. То есть, например, вы завтракаете, потом спустя 4 часа примерно еще раз кушаете, спустя 4 часа еще раз кушаете, еще раз кушаете и еще раз кушаете. Всего лишь 5 приемов пищи, ни 3, ни 2, ни 6, ни 8, ни 10. Пять приемов пищи, подтвержденные многочисленными испытаниями, исследованиями, улучшать синтез белка. Чтобы это сделать в каждом приеме пищи, вы должны идеально, если распределить белок равномерно. Например, если у вас 250 грамм белка на день, делим на 5, получается по 50 в каждом. Софтянка, друзья, все еще проще. Насыпаем 150 грамм примерно, примерно на глаз. Примерно на глаз. Вот она, номер one. Топ-ошибка, которую допускают почти все, кто только приходит в зал. Неважно с какой целью. На глаз кид закидывают овсянку, на глаз худеют, на глаз сушатся, на глаз набирают. Это все полная фигня, друзья. Понятное дело, что надо запариться. Понятное дело, что не каждый хочет запариваться. Но купите вы себе весы. Это просто геймченджер. Это изменит вашу жизнь, если вы хотите достигать цели четко, уверенно, быстро. Вы не будете париться о том, а съели вы достаточно или наоборот не переели вы. Есть огромная разница на глаз. Ты можешь положить 100 грамм овсянки, а можешь на глаз положить 150 И тебе будет казаться, что это одно и то же А по калориям это на целых 50% больше, либо меньше Добавляю немного семян и изюма <звы> Ну та же история, немного семян, немного изюма А сколько, братан, сколько это добавило семян, сколько это добавил изюма Никто точно не знает, ты не знаешь, что можешь прикинуть там 10 грамм семян, типа 30 грамм изюма, а по факту может быть и все 5 грамм семян, и где-то 10 грамм зума. В итоге ты не доел, в итоге не дополучил энергию, не получил нужные углеводы, в итоге нифига не набрал. Финальный вариант 30 грамм белка. 150 грамм углеводов. Вот, 30 грамм белка и 150 грамм углей. Но с чего бы вдруг там ровно 30 и 150 ровно? Понятное дело, что досчитывать там до половины грамма особо смысла не имеет. Плюс туда, по низу 100, тем более постоянно активность в течение дня. Но тем не менее, в чем проблема Это Просто взвесить это на весах, чтобы было четко. Чтобы ты знал, что вот ты ешь определенную цифру, ты чет четко взвешиваешь. И если допустим, не растешь, накинул. И все а здесь ты накинул на глаз где-то больше, где-то меньше, где-то повезло, где-то у тебя рука сорвалась. Там ты всю бачку бахнул. Ну камон, так не делается. Номер один, это атаковать пазу. Базу. И перед тем, как перейти к тренировкам и базе, давайте закрепим первую ошибку. Это считайте четко, что вы кушаете и сколько вы кушаете. Для того, чтобы четко знать все значения и можно было их регулировать. Собственно, по тренировкам. Делайте базу. Я на самом деле немного не согласен, потому что есть разные мнения. Опять же, в этом видео я высказываю чисто только свое мнение, не претендую на правду, только вот из своего мнения и опыта. База база пушка, но если по каким-то причинам ты не можешь сделать базу, не хочешь делать сделать, что у тебя просто ворот этот какой-нибудь, не знаю, становый или приседа, есть огромное количество упражнений, которые можно заменить. Самое главное, это прогрессия нагрузки. Не бывает такой базы, что ты делаешь становую и автоматически каким-то образом начинаешь шести. Нет, прогрессия нагрузки в целевой мышечной группе, в определенном диапазоне времени под нагрузкой. Подконтрольные уверенные повторения, то есть базы. Это Никита, сведение пабочке на грудь, сведение в блоке на 30 кроссовер. Будь уверен, что ты растешь в рабочих весах, в повторениях, в методах интенсивности. В общем, постоянно какая-то прогрессия идет. Иначе откуда мышцам вообще расти? Пока я не начал накинуться на ноги, как царь, масса стояла, и шла вот так вот, не пойми как. Это как говорится, если хочешь подшить Качай ноги, приседай. Здесь он смешал в одно немного разные вещи. Если ты хочешь набрать общую массу, конечно, ноги стоит тренировать. Потому что ноги это тоже масса. И будет больше ног, будет больше массы по килограммам Но если ты хочешь бицепс, братан, качай бицепс. Потому что вот она функция бицепса сгибания. Качай бицепс, если хочешь бицепс. Да, понятно, каким-то образом ноги могут тебе помочь в общей пропорции. Опять же, есть такая легенда. Но в целом... И хочешь бицепс, качай ноги, ну типа бицепс не будет Россия сам по себе, если тренируешь ноги. Хочешь бицепс, качай бицепс, но про ноги тоже не забывай. Спустя 3 часа... Это будет массонаборный коктейль. Сколько вам, грамм? наверное, там 30 овсянки ушло. Немного изюма. Массонаборный коктейль. Совет начинался годно, потому что калории пить гораздо проще. Если тебе по каким-то причинам сложно есть, не успеваешь есть, закинул коктейль, быстро, четко, удобно, вкусно. Пушка-ракета. Совет топ. 10 10. Но, опять же, примерно 30 грамм овсянки. А вдруг 10? А вдруг 15? А что, если там все 50 или меньше? Кто его знает? Нужно считать калории. То же самое со всей едой, со всеми напитками, все, что содержит калории, бортан, считай. Можно от души засыпать, по сути, хуже не будет, ибо это омега-3 жиры. А вот здесь бы я поспорил, что значит хуже не будет? Хуже не будет с точки зрения построения общей массы, окей. Но, если мы хотим, если наша цель чистую мышечную массу, а не заплывать жиром, неважно, это полезные продукты, неважно, там семечки, авокадо, еще что бы то ни было, если есть жесткий префицит, ты будешь набирать жир, семечек, с чипсов, с картошки, вообще пофиг. Профицит энергии, ты набираешь жир. Поэтому все-таки, если хочешь четко, чисто набирать, без лишнего жира, считай. И реально существует огромнейшее заблуждение, что если ты будешь кушать правильные, здоровые продукты, то и масса автоматически будет набираться, и худеть ты будешь в зависимости от своих целей. Но неправильно продукты строят твою массу, а нутриенты. И если ты и больше, неважно, продукты правильные, неправильные, здоровые, нездоровые, ты все равно будешь набирать жир, если профицит. Если будет дефицит, ты все равно будешь скидывать, неважно, что ты ешь. Мороженку, пасту сыром, пофиг. Профицит, либо дефицит, либо баланс, мейнгейн. И все это финишник. Еще 30 граммами овсянки. Опять, опять такая тема. Но, ну, кстати... По виду, по видосу, там было не 30, там было меньше. А прикиньте, если первое это было 20, а второе это было 10, того вместо 60 мы получаем 30, в половину меньше, а может быть и даже больше, чем в половину. Вот тебе и набор массы. И по питанию, первый это большой плюс. Что значит большой плюс? Это плюс по калориям. Опять же, если ты хочешь строить чистую мышечную массу и не заплывать жиром, тебе не надо пережирать, тебе не нужен огромный плюс по калориям, в чистом ты должен просто создать те условия оптимальные, когда твой организм находится плюс-минус анаболизм. Я знаю, многие меня, возможно, сейчас захейтят. Каждого сомнения на это счет это окей, но я убежден, что тебе нужно есть там плюс 500 калорий, плюс 1000 калорий, плюс 2000 калорий, как некоторые умудряются делать. Нет, ты будешь расти вместе с жиром, а потом все это скидывать, еще и муссы скинуть, потому что ты же хочешь быстро набрать, а потом хочешь быстро просохнуть. И в итоге ты как быстро набираешь, так и быстро все сливаешь. Я убежден, что тебе нужен небольшой профицит, если ты хочешь создать оптимальное анаболическое состояние организма, чтобы чувствовать себя хорошо, не было в дефиците. Если ты жесткий, дрич сухой, на анорексик и хочешь набрать, конечно, плюс по калориям, даже большой плюс по калориям будет полезно. Ну и в целом это полезно, если ты хочешь просто построить все вот прям вот мега, чтобы тебе первого, Потому что, понятное дело, когда ты ешь много, ни в чем себя не ограничиваешь, когда ты постоянно до отвала кушаешь, у тебя энергия просто мега прет. Особенно, если это качественная еда, качественные углеводы. Но, чисто мышечная масса не обязательно большой плюс под калории. И создать оптимальные условия для построения мышечных волокон. Ну да, это как раз таки то, о чем я сейчас сказал. Если ты хочешь прям вот идти all-in и вот прям процентов никаких шансов не оставить, потому что ты не будешь расти чисто по питанию, то, конечно, накидывай. Я оставлю ссылку внизу на калькулятор, который подсчитает для тебя калории. Еще одна ошибка ориентироваться на магические калькуляторы. И как в сушке, так и в наборе, неважно. Калькуляторы, считают только приблизительно, но, как показывает практика, значения могут отличаться на 500 калорий, у некоторых на 1000 калорий, в зависимости от их активности. Во-первых, калькулятор никогда в жизни не узнает твою точную активность. Прошел ты 5000 шагов, 10 тысяч шагов, 15 тысяч шагов, Сидишь сидишься дома просто так с компьютером, или ты сидишь и дрыгаешь ногами, постоянно что-то шевелишь, постоянно в суете навижа. Плюс он не знает твой гормональный фон, твою окислительно восстановительную реакцию. В общем, много-много переменных, поэтому... Все, что тебе нужно, это взять калькулятор, прикинуть примерно цифру и отталкиваться. То есть неделю, допустим, кушать четко, опять же, взвешивать, не нагласно кидать, взвешиваться четко, кушать, нигде не косячить. Если скидываешь, значит, ты в дефиците. Если набираешь, значит, ты в префиците. Если стоит примерно на месяц, значит, это твоя норма. В среднем я бы ориентировался на 2-3 килограмма в месяц. 2-3 кг в месяц, это на самом деле прилично. Я не уверен, что мышцы так будут расти, особенно у Игоря, у тренированного человека, у которого большой стаж, у которого уже хорошая, достаточно массивная форма для его роста, поэтому 3-4 килограмма в месяц, скорее всего, если он планировал набирать, то, возможно, жиром, я даже больше, чем уверен, что жиром, потому что 3-4 килограмма чистых мышц за месяц, это жестко, это, господа, прям, это солидно, это это сильно. И качественная еда. Сто процентов качественная еда решает, как минимум, это твое здоровье, твое здоровье, это твое самочувствие, продуктивность и восстановление, и все это вместе образует рост. 7-8 часов. Четкого, качественного, ночного сна. В зале ты даешь стимул к росту, а сам рост происходит, когда ты спишь, восстанавливаешься, как царь. И здесь мы подошли к третьей ошибке Игоря. Это качественный, достаточно продолжительный для тебя конкретно сон. Как мы знаем, он постоянно на какой-то движухе, то зарубит, то влоги, то блоги, то новые каналы, какие-то бизнеса, запуски, переезды. Ребенок родился, сон ушел в хлам. Поэтому совершенно точно можно сказать, что организм находится вообще не в оптимальных условиях. Соответственно, сон уходит, по питанию где-то досчитал, где-то не посчитал, тренировки, прогрессии, нагрузок, он постоянно меняет программы. Сначала он тренируется по мест потом по еще какой-то программе, потом железом, потом туда-сюда-сюда, постоянно скидывает, набирает, скидывает, набирает, сон уходит. Задача приоритеты меняются. Вот эти вот качели, вот в этих трех основных параметрах, образуют как раз-таки то, что он не может набрать на долгосроке. То есть он устраивает себе, как допустим, месяц. Месяц он жестко набирает, четко делает. Потом что-то из этого вылетает по каким-то причинам. Игорь, он бизнесмен, у него много дел, много задач, которые надо порешать. И понятное дело, что не всегда получается поспать, где-то не доел, где-то стрессанул, где-то там не потренировался, где-то потренировался, но не так. Где-то прогрессию нагрузок не учел на долгосроке. То есть кажется, что, допустим, в раннем месяце ты прогрессируешь. Но на долгосроке это работает, допустим, не так. Потому что... Потому что если ты отжимался условно-сорезаконной спине 50 кг на 10 раз, с его, допустим, 70 кг на 10 раз, потом случилось, какая-нибудь фигня, ты начал сушиться, не спать, не есть, поменял приоритеты, не важно. Откатил, допустим, опять на 50 на 10, на долгосроке у тебя нет прогресса, понимаешь? В течение короткого времени ты типа прогрессируешь, ты прогрессируешь. Но на долгосроке прогресса нет, соответственно, масса мышечная не набирается. Если ты хочешь набрать просто массу, то, конечно, просто ешь много. Ну Югель как раз-таки тот пример человека, который знает, как это делать, но на практике не всегда получается. И он не хочет набирать жирную мышечную массу, он хочет набрать чистую, сухую, красивую, эстетичную мышечную массу, которая будет многофункциональной, которая будет круто выглядеть на видосах, круто выглядеть на блогах, которая будет позволять ему расти в личном бренде, расти в бизнесах, чувствовать себя классно чего желаю вам, друзья. Итак, три ошибки. Первое, Игорь косячил с питанием, не досчитывая, возможно, где-то недоедая. Вторая ошибка, это прогрессия нагрузок, он постоянно туда-сюда где-то спрогрессировал, где-то откатил, где-то планы поменялись, и все, оно пошло. И третье, это восстановление. У огромное количество задач, много стресса, где-то не доспал, где-то стрессанул, поэтому Восстановление уходит в хлам, на днище, как бы сказал Игорь, и, соответственно, набор массы не получает. Поэтому в следующий раз, когда вы будете на нем прикалываться и про 85 кг, вспомните, что не все так просто, главное постоянство, дисциплина, и иногда жизненные обстоятельства по каким-то причинам, будь то ребенок, работа, учеба, переезд и что бы то ни было, не позволяют вам делать так как все нужно идеально и по плану. Но в твоих силах сделать все максимально, что только возможно, поэтому этого тебе желаю. ком чтобы привести программу тренировок и план питания по максимально годной цене, и ты сможешь прогрессировать. А мы увидимся в следующих видео. Пока!